Мистик это теоретик, он глубоко погружается в тайны мира, изучая все теоретические основы, пока не зная, как их применить практически. Мистицизм это состояние сознания, через него это первый шаг, который, через который проходит человек, идущий по пути магии. То есть невозможно с прагматичным мышлением прийти в магию. Ты просто ее не поймешь, не почувствуешь, не распознаешь, она к тебе не придет. Сначала прагматичное сознание надо изменить на мистичное. Изменяется картина мира. Соответственно, а картина мира, напоминаю, у нас менталь. Да? Переструктурируется ментал, и на эту новую структуру начинает набираться новая информация. Она по-другому перекомпоновывается. Человек начинает видеть то, что не видел раньше. Он причинно-следственные связи связывает уже совсем по-другому. Возникает мистическая картина мира или мистическое мировоззрение. Потом, он, конечно же, начинает практиковать как-то. Да? Начинается, кстати, эзотерика ⁇ это приблизительно то же, что и мистика, да? только, скажем так, ну, немножко с другой формулировкой. Эзотеризм ⁇ это передача из знания, а мистика, она, возможно, не только в изустной форме. Потом начинается колдовство. Колдун ⁇ это человек, у которого есть контакт с какой-то одной силой. Причем, как правило, колдун очень редко знает, какая конкретная эта сила. То есть он может ошибочно себе думать, что он работает с белыми, в смысле с ангелами. Но на самом деле это может быть совершенно не так. Другое дело, что он его никогда не ставит в известность, потому что он инструмент для определенных сил, которые здесь заинтересованы делать что-то. Какие-то процессы у них проходят. Они вообще очень редко рассматривают человека как индивидуальную единицу. То есть, ну, как мы муравьев не рассматриваем как индивидуум, так и они нас рассматривают человечество в массе. Просто из этого человечества они выбирают сознание, которое более или менее открыто к проведению этих сил. Соответственно, колдун ⁇ это проводник. Проводник определенной силы, но, что называется, в одностороннем порядке. Вот она в него вошла, она из него вышла, а обратно он ничего не отдает. Таким образом, колдун является глашатой определенных сил и за свою работу получает финансовое вознаграждение. Как правило, колдун всегда работает за деньги и выше денег не поднимается, а поскольку его связь с этой силой, мягко говоря, односторонняя, он не всегда понимает, как, за что и в каком объеме брать. И очень часто совершает ошибки, которые мы только что обсудили. Он неправильно назначает цену, и соответственно ему либо приходится рассчитываться самому, либо, напротив, бывает же еще обратная ситуации, он может завысить цену. И тогда получается, что у него возникает долг перед человеком, потому что он не имеет права брать больше, чем положено. очень-очень жесткие правила. А долг перед другим человеком, это социальный долг, который тоже на колдуна ложится определенной печатью, должник. И вот этот должник, он, соответственно, мир, эгрегориальная система, она не будет уже смотреть на этого человека, как ну, скажем так на потенциального мага, что это такое я вам расскажу немножко позже. Она будет на него смотреть, как на обычного человека, который делает долги перед окружающим. В зависимости от того, в какие обстоятельства попадает этот самый колдун, попадает этот человек, у него возникает уязвимость. То есть что такое печать? Это как дырка в сознании. И Если совершает он, скажем так, поступок, который, ну, мягко говоря, социально наказуем, то социум имеет право его призвать к ответу на общих основаниях, то есть он уже не будет смотреть. Стоит за ним сила какая-то, не стоит за ним какая-то сила, у него уже стоит моя печать, он должник. Он должен людям денег, а это значит, что он не очень правильный партнер для человечества. А раз он не очень правильный партнер, значит это мой клиент, говорит эгрегор. Я его могу попользовать, в том числе и его силу, с выгодой для себя. Вот так многие колдуны, к сожалению, попав на, на подсоз задолженности, заканчивали очень-очень плохо. Яркий пример, небезызвестный белый маг Юрий Лонг. слышали? И, да? и. и. и. гробовой, и. Да? И. потому и. что они начали брать деньги не за то. Вот. И больше, чем, чем действительно стоят такие услуги. Соответственно, силы раз на них посмотрели, второй раз намекнули, третий раз наказали, а четвертый раз сказали Грегору, это ваш клиент, мне что он больше не нужен, я его не защищаю. Почему они не подсказали? Выдали Потому справа. что они колдуны, они не слышат, с кем они работают. Да. Ты можешь муравью очень долго говорить, не ходи туда, там злой паук сидит. Но отвести от этой дороги муравья можно только лишь покапав сахаром, да, проложив ему сахаром дорожку в другое направление. А сахар как раз и есть, та самая энергия, кто будет на тебя ее тратить, если ты не слышишь. В отличие от кладунов-маги, это люди, которые имеют двустороннюю связь с этой силой, и они прекрасно знают, с какой силой она работает и сколько стоит силы услуги этой силы. Потому что у каждой силы, соответственно, в зависимости от энергетического уровня и ранга, свои на услуги. Маг всегда знает, с какой силой он работает, никогда не ошибается, и, соответственно, он никогда не ошибается ни в цене, ни в работе. Ну, к слову, хочу сказать, что в нашем мире, вот здесь, да, где мы живем, нет магов, которые выполняют коммерческие задания. Нет магов. Коммерческие задания на людей работают, короче говоря, выполняют услуги для людей работу. Этим занимаются обычно колдуны, которые зарабатывают на этом деньги, просто выживают. Маги всегда имеют совершенно другой источник дохода, не зависят они от людей, как правило, стараются сделать свою жизнь независимой ни от людей, ни от их денег и не тратить свое время на людей, если, конечно, у них нет специального контракта, чтобы он тратил время на людей. Маги, как правило, уходят от, от социума и контактируют с людьми только если это необходимо по заданию, потому что они уже служат, служат другой силе и никогда не служат людям. А чтобы не служить людям, надо от них не во всех смыслах. Революции ⁇ это маги, да? Есть... Революции всегда делают маги, это социальный эксперимент, любые войны с революцией, но маги не являются инициаторами этого процесса, они всегда проводники воли богов. Вот у них здесь действительно идут процесс, а люди инструменты. просто магов боги рассматривают как, скажем так, разумы, с которыми можно разговаривать и можно слышать обратную связь, то есть они могут учесть их точку зрения. Магов это массы, да, получается масса, народы. Народы народы для магов и для богов это всегда масса. Да, всегда масса. При этом маги бывают из совершенно разных источников, иногда еще иногда называют прогрессорами. И есть некоторая категория магов, которые, ну скажем так, они работают на разных уровнях социума. Кто-то работает непосредственно с людьми, помогая им прийти в себя, да, проснуться. Кто-то работает только с правителями, например, работая только на правительственный уровень, не отвлекаясь на всех ниже лежащих, кто-то работает с определенными кастами, с определенными структурами, вырабатывающими те или иные потоки. То есть опять же у каждого своя работа, у каждого свое предназначение. Но заниматься колдовством, порчей, с глазом и прочего, никто из магов не будет, никто в этом деле не заинтересован, вкладывает свою силу в одного единственного человека. Маги работают всегда на достаточно большой объем. С ними рассчитываются не люди, с ними рассчитываются силы, которые наняли их для выполнения этих услуг. Никогда не зависят, они стараются выстроить свою жизнь таким образом, чтобы не зависеть от денег людей.